Рекордсмен России в этом упражнении Евгений Марков, который недавно в Иркутске перекантовал эту покрышку за 21 секунду. Свежие, Свежие новые покрышки от К-700. И Александр Молодцов легко справляется первым с этим весом. И Александр Кузьмин. Это пара спортсменов, которая недавно, буквально неделю назад на чемпионате России по силовому истребу в парах заняла бронз, бронзовую, получила бронзовую медаль. Ребята, молодцы! Аплодисменты участникам, и пока что, пока лучший результат в Но этом упражнении у молодцова 28-20. А на площадку я приглашаю спортсмена а из города Санкт-Петербург Тарасова Артема 8. и спортсмена из города Сургут Абдурахманова Александра. И мы приветствуем эту пару, ребята! 28 секунд лучший результат... И мы посмотрим, что нам покажет эта пара спортсменов. Напомню, 8 полных оборотов. Друзья, здесь всем видно? Видно, да? Похлопайтесь, скажите. Видно? Видно, ребята, на востоке? Ребята, здесь видно? Здесь видно? Итак, на старт. Внимание, начали! Спортсмен Тараса Артем, наш 105-щик, выступает в весовой категории 105-ти, чемпион России 2017 и в этом году он в Перми занял третье место. Вот. Ну и смотрите, Абдурахманов или Тарасов.